Мы вот здесь опять сидим, новый репортаж Делаем. Мы только выключили камеру, тут такой бабах, как будто бы кто-то молотом стукнул Вот, э, знаете, как будто бы во время суда, вот когда закончится он, вот так вот стучат молоточком Только по... намного громче Только вот это было раз в 20 громче Вот так вот было и опять дождь перепустил он только что закончился посетила и дождь послевает. мы обойдем